Опа! Опа! Так. Это ты сделал? Да. О. Это сейчас было... Исмарец, блядь! Тревуга! Боже, я вот глисону так Вытаскиваем осень. Получается. А ну, потом кардан. Шпончик шунька должна быть. Шпоньки нету. И, да. Ее нету. Да. да. да. Распичиваем здесь, распичиваем здесь. И, и сама ось вытаскивается. Как бы и на внешку байка. Ты что-то это. Че, что, замерз, замерз? Да. Какой? Биды. 20 сколько? 20, 20, 20. сколько-то. А, нихуя себе! Барабан на кардане прям держится. Ебать, не вот не эта скручила. система! pink Так, внимание, я поднимаю. Вот, молодец, нашел это учиться. Да. Грязненько. Ну это что, подожди, не трогай ничего. Перфект! <звездная музыка> Перфект! и кого там пизду дадут? Пизду. пизду дадут? дадут? <свист> <свист> Я-то думал, где взять? Где хруст? Слышишь? Хлоп? Хлоп это хруст. смазка в редукторе в этом. Где-то вот здесь. Угу. Меня пугали каким-то игольчатым подшипником. Вот эту штуку, вот там игольчатый подшипник. В мобильной тематике есть две диагностики. Под нагрузкой и без нагрузки. Давай опустим и потолкаем вперед-назад. Под нагрузкой будет или не будет. Мы сейчас от асмазки захуячим? Да. Витольчик. А, нет, у меня есть этот с подводной лодки в синий где-то. Ухе. Подожди. Про мной этот самый домашний тоже. Да. Ты потом дети -то, <связывая> олонят. Вот ты подсыпался. А вот он и угольчитый подшипник. Угольчивый. <связывая> ну, прям угольчик. да. Но главное, что он. Куда высыпался? До конца весь? Нет, там посмотри, чего валяется. Давай, мне еще говорили, что будешь разбирать. Не проеби момент. Да, не проеби момент, а посчитай, сколько их должно а быть. А что ты это? сейчас мне это говоришь? А? Я не знал, что он тут Борода, будет. Борода, Ой, еще одна. Какая да. вот ебала. Вот магнит в масло я еще не кунал. А масло в магнит кунаю каждый день. доход вертеть ты можешь тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо у нас тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо выше на меня. Вот, почти. Чуть выше. Отлично. Низ только надо. Yeah. Вот она дырочка, вот она она была. нашла Нашлась дырочка. Сука, у меня же не могла не было бы действительно не бы Кстати, мудак, это не ругательское слово, оно переводится, что человек просто вдалеке умом. так, даже вот Гугли говорил? это не Гугли, да? Ты был оскорблен и Гуглил?